По многочисленным просьбам моих подписчиков я делаю это видео. Артрит, артроз и прочие заболевания суставов в первую очередь лечатся при строгом соблюдении диеты. Нужно отказаться от соли и газировки. Ввести в рацион жирную рыбу, например, форель, тунец, сельдь, скумбрия, лососевые виды рыб. Также вводим бобовые, это фасоль, арахис и горох. Оливковое масло или масло из плодов авокадо или грецкого ореха, кому что доступно апельсины, вишня, гранат, молочные продукты, зеленый чай, цельнозерновые злаки, коричневый рис, брокколи, брюссельская капуста и чеснок. Все вышеперечисленные продукты способствуют восстановлению хряща. Лечение лопухом должно проводиться курсами по 2 недели, 2-3 кратно. Компресс из листьев лопуха – это самый простой вариант. 5 штук листьев Помыть, просушить, сложить друг на друга, подстучать по ним тупой частью ножа, чтобы появился сок. И для большего эффекта нужно нагреть, например, на сухой сковороде. Перед наложением компресса на сустав его поверхность необходимо смазать растительным маслом. Наложив листья, сверху разместить сухую чистую ткань и укутать. Никаких полиэтиленов. Компресс делается вечером перед сном и остается на суставе всю ночь. Далее, настойка из корня лопуха эффективно дополнит лечение. Готовить ее нужно следующим образом. Одна столовая ложка измельченного корня лопуха заливается водкой э, из расчета 250 граммов и настаивается неделю в сухом и темном месте. Ежедневно настойку нужно встряхивать. Процедить и принимать три раза в день по одной столовой ложке. Перерыв между курсами 2-3 недели. Масло из репейника также очень эффективно в деле лечения заболеваний суставов. Для его приготовления понадобится корень лопуха и оливковое масло. Корень прокрутить в мясорубке, залить маслом в соотношении 2 к 1. Состав поместить в стеклянную емкость и убрать в холодильник, закрыв крышкой. Когда мазь станет густой, ее можно будет использовать. Эта мазь поможет избавиться от боли и воспаления и вернет нормальную двигательную функцию. Также лечить артрит и артрозы можно при помощи порошка из корня лопуха. Полстоловой ложки смешать с полстаканом воды и принимать три раза в день. Можно добавить мед. Но такой курс лечения будет длиться уже два месяца. Про лопух я знаю много. Если интересно, подпишись.